Приходит новый русский в церковь, подходит к батюшке и говорит, «Ой, кота мне нужно отпеть!» А батюшка говорит, «Так не положено!» А новый русский говорит, «А что же мне теперь делать?» Батюшка говорит, «Ну как что? А ты сходи вот туда, через дорогу, там коммерческая церковь. За деньги все, что хочешь, тебе сделают». Ой, батюшка, я даже и не знаю. Хватит мне четыре тысячи баксов. О, а что ж ты раньше ты не сказал, что у тебя кот крещеный? Хочу поздравить их сегодня с замечательным праздником ВДВ. Оставайтесь всегда такими же мужественными и храбрыми. Если летать, то не падать. Если падать, то приземляться удачно.